канале Путь к Истине и с вами Максим Гончаров. Сила тяготения Ньютона, существует ли она? Досмотрев данное видео до конца, вы будете шокированы, так как сейчас я кратко и очень подробно разложу всю суть силы тяготения по полочкам, после чего станет абсолютно ясно, что силы тяготения нет. Более того, нет даже ни одного доказательства ее существования. Итак, начнем. Как известно, ключевую роль в гравитационном тяготении играет масса, понятие которой Ньютон ввел в своей книге «Математические начала натуральной философии» в 1687 году. По словам Ньютона, которые взято с его же книги, масса — это количество материи. И тут уже начинается проблема. Дело в том, что у каждой частички материи, то есть атома, разная масса, Именно поэтому масса какого-либо вещества не может определяться только лишь количеством. Да, Ньютон об этом знать не мог, поскольку в те времена никто и не предполагал, что внутри атомов есть еще более мелкие частицы, которые, собственно говоря, и отвечают за массу. Но тогда возникает вопрос, как Ньютон пришел к законам всемирного тяготения, имея совсем неверное понятие о массе? Это определение Ньютона настолько абсурдно, что его не приняли. И поэтому такое определение вы не найдете ни в одном учреждении образования. Но это лишь только начало. А самое интересное в том, что Ньютон свою теорию всемирного тяготения так и не доказал. Любые научные труды предполагают выводы по книге и логического обоснования своих научных трудов которые в результате должны сформировать научно обоснованные законы и формы. Но их нет. В его книге нет ни формулы, ни формулировки, в чем каждый желающий может убедиться сам. То есть Ньютон не довел теорию до конца, видимо понимал, что это невозможно сделать. А теорию довести до конца невозможно только в том случае, если она не верна. Примечательно, но в 1960 году США, Вышла книга «Физика», собравшая под эгидой Массачусетского технологического института под работой разных авторов. А в 1965 году в СССР эта книга была переведена на русский язык под редакцией Ахматова. И что же мы в ней видим? Страница 78. К сожалению, нам неизвестны детали того логического пути, которым Ньютон пришел к закону всемирного тяготения. Получается, американские ученые в середине прошлого века также не располагали данными о том, что Ньютон доказал этот закон. Логической цепочки доказательства у Ньютона они так и не нашли. Безусловно, такая теория ну, никак не поддавалась научному доказательству. Поэтому Ньютону в своих трудах приходилось использовать так называемые двойные стандарты. Приведу буквально два небольших примера. Нам понадобится все та же книга «Математические начала». На 79-й странице мы видим следствие 6, которое гласит, если времена обращения находятся в полукубическом отношении радиусов, то центростремительные силы обратно пропорциональны квадратам радиуса. И наоборот. То есть это частный случай, когда вместо r можно использовать в квадрате. Давайте теперь посмотрим, когда же применяется этот частный случай. Страница 80. Случай, указанный здесь и 6, имеет место для небесных тел. В итоге мы видим так называемые двойные стандарты, где при одном условии мы применяем одну формулу, а при другом условии другую. Не кажется ли вам, что любой закон статичен, и он не должен изменять свои условия ни при каких обстоятельствах? То есть абсолютно не важно, в какой части Вселенной сейчас находится тело, какая у данного тела скорость, температура, давление. На данное тело, как и на другие тела, действуют одинаковые законы природы. Но Ньютон, видимо, думал иначе, что совершенно противоречит логике и здравому смыслу. А ведь когда-то говорил, что та сила тяготения, с помощью которой яблоко падает на Землю, одинаково с той силой тяготения, благодаря которой Земля притягивает Луну к себе и не дает ей улететь в открытый космос. А теперь, оказывается, на них действуют разные силы. А вот еще один простой и наглядный пример двойных стандартов. Итак. Все мы знаем второй закон Ньютона. Если нам необходимо найти массу, то преобразуем нашу формулу. А теперь представьте, что тело находится в состоянии покоя. То есть его ускорение и сила равны нулю. Подставляя значение в формулу, нам необходимо 0 разделить на 0. Получается, у тела, которое находится в состоянии покоя, нет конкретной массы? но Льюнер оказался хитрее, чем предполагалось, и он на этот случай сделал несколько дополнительных оговорочек. Первое. Закон действителен только для скоростей много меньших скорости света. Второе. Закон действителен только в инерциальных системах отсчета, то есть когда тело находится в движении. Третье. Для скоростей, приближенных к скорости света, используются законы теории относительности. Получается, для одного закона используется сразу несколько правил, которые подстраиваются под необходимые нам условия. Вам это ничего не напоминает? А мне лично кажется, что с Ньютона вышел бы отличный наперсточник. Кстати, давайте посмотрим на формулу всемирного тяготения. В трудах Ньютона гравитационное постоянное в явном виде отсутствовало, как и в записях других ученых аж до начала 19 века. Как это так? Получается, Ньютон как бы доказывал свою теорию не только с неправильным пониманием о массе, но и без гравитационной постоянной. Видимо, он действительно был гением, и у него даже не возникало никаких вопросов, Вопросы появлялись у других людей, которые видели несостоятельность данной теории. И поэтому буквально через 100 лет после смерти Ньютона формулу добавили гравитационную постоянную, которая уменьшает результат вычислений в 600 миллиардов раз. То есть они просто взяли и подогнали свои вычисления под результат. Гениальный. При том, что сам коэффициент не несет под собой никакого физического смысла. Гравитационную постоянную назвали постоянный Ньютона. Как мило. При том, что сам Ньютон не имеет к этой постоянной никакого отношения. Но и это еще не все. Давайте взглянем на ее единицу измерения, чтобы понять, что она из себя представляет. Нас интересуют секунды. Неужели гравитационное постоянное описывает какой-то динамический процесс? При неизменных параметрах в каждый момент времени сила тяготения статична. Но гравитационное постоянное говорит нам об обратном. Только вдумайтесь, как постоянное может быть динамической? Ну и в завершении еще пару слов. В первой половине прошлого столетия в СССР жил знаменитый ученый, физик которого звали Сергей Иванович Вавилов. Одно время он даже возглавлял Академию наук СССР. В 1943 году Сергей Иванович Вавилов написал книгу, которая так и называлась «Исаак Ньютон». Читаем его книгу на странице 122. Прямая цель начала – доказательство закона всемирного тяготения. А теперь страница 132. Собирая все указанные свойства силы тяготения, мы получаем известное ее математическое выражение. То есть Вавилов говорит, что цель ньютоновской книги доказать существование силы тяготения. Но в результате Вавилов разочаровывается в этом, поскольку ему самостоятельно приходится собирать все свойства силы тяготения по частям. Так как, повторюсь, прямого доказательства Существование силы тяготения у Ньютона нет. Он это дело оставил видимо для тех, кто будет читать его книгу. Но и здесь Ньютон не растерялся и позаботился о том, чтобы его книгу никто никогда не читал и не понимал. Дело в том, что Ньютон до математических начал, написал свою первую книгу, которая называлась «Оптика». Она была очень проста в усвоении и которая почти не содержала никаких формул, так как Ньютон стремился написать ее как можно проще и сделать из нее сочинения, доступное широкому кругу читателей. И в том числе по этой причине она была написана на его родном английском языке. Какой заботливый был Ньютон? А вот математические начала была написана с использованием археоичного математического аппарата, который сам по себе очень сложен в понимании, да еще и почему-то написано на латыни. Сергей Иванович Вавилов также говорит, что книга очень тяжела даже для ученого и даже приводит цитату одного начальствующего лица Колинча на странице 113. «Надо 7 лет учиться, прежде чем что-нибудь поймешь в этой книге». А на 124 странице Вавилов продолжает уже от себя. Если бы Ньютон следовал методу своего собственного изобретения и написал начало при помощи методов люксий, молодые студенты, воспитанные на современном анализе, читали бы книгу и по сей день, и читали бы с интересом. Но, видимо, это было не в планах Ньютона. В планах Ньютона было то, чтобы ему верили на слово как это, собственно говоря, сейчас и происходит. Недаром существует что-то вроде исторического анекдота. Студенты Кембриджа, встречая Ньютона, говорили, «Вон идет человек, написавший книгу, которую никто не понимает, в том числе и сам Ньютон». Но дальше начинают происходить более удивительные и загадочные вещи. Дело в том, что рукопись книги «Оптика» отличается от рукописи книги «Математических начал». Такое чувство, что писали их два разных человека. Описал «Математические начала» его помощник Генфри Ньютон. Об этом также говорит Сергей Иванович Вавилов. Все в той же книге, на странице 113. В 1685 году Ньютон взял себе секретаря, однофамильца и земляка Генфри Ньютона. Далее цитата этого самого Гемфри. «По его распоражению я переписывал его великолепное произведение, прежде чем послать в печать». Только представьте, у Ньютона огромное количество трудов, которые насчитывают около 10 тысяч страниц. И все свои труды он писал сам. Но самое главное свое творение, которое до сих пор хранится в подвале лондонского королевского общества, и которое принесло ему наибольшую популярность, имея рукопись другого человека. Видимо, Ньютон понимал весь абсурд своей теории, и поэтому не хотел принимать в этом непосредственное участие. И поэтому он нашел помощника, который сделал эту грязную работу за него. Но есть и другое объяснение этому. Сам Исаак Ньютон никакого отношения к данной теории не имеет. Ее придумал и написал Генри Ньютон, воспользовавшись знаменитой фамилией Ньютона, чтобы придать ей вену и значимость и продвинуть ее массы. Примечательно, но знаменитый ученый Владимир Иванович Вернанский, академик наук, создатель биогеохимии, в своей книге «Биосфера и ноосфера» опубликовал очень интересные строчки на странице 502. Понятие о силе тяжести быстрое пересечье в понятие «всемирное тяготение» не было дано Ньютоном. Он публично и в частной переписке против него возражал. Хотелось бы узнать, Ньютон заблуждался или это был целенаправленный обман ради получения выгоды, Или же и вовсе теория была написана не им. Одно мы знаем точно, что она в любом случае не везла поскольку полностью состоит из догадок, фантазий и манипуляций с двойными стандартами. Именно по этой причине она до сих пор, спустя 350 лет, имея современные приборы и оборудование, так и не доказана. Как и сами Юта. Чего стоит знаменитый эксперимент, где в вакууме замеряют скорость падения яблока и пера, в котором они падают с одинаковой скоростью. А это полностью противоречит теории всемирного тяготения, ведь по формуле тело с большей массой должно было упасть первым, поскольку сила тяготения напрямую зависит от массы. Но если нет гравитации, что же тогда притягивает нас к Земле? Все вещества на Земле взаимодействуют между собой по закону разности плотностей или закону Архимеда. Сейчас вы можете наблюдать, как жидкости распределены по плотности и не смешиваются между собой. Твердые тела, которые погружаются в жидкость, также взаимодействуют по закону разности плотностей. А на данном видеоролике наковальню опустили в ртуть. Почему она не тонет? У нее же такая огромная масса. Все по той же причине. Плотность ртути превышает плотность наковальни. Как вы могли убедиться, закон Архимеда работает в любом агрегатном состоянии. Именно по этой причине вас и притягивает к Земле, так как плотность человеческого тела больше плотности той среды, в которой он находится, то есть плотности воздуха. Есть только разность плотностей, и никакая масса силы тяготения не играет здесь никакой роли, так как их просто-напросто не существует. Более подробнее о разности плотностей мы поговорим в отдельном видео, так как это уже совсем другая история. С моей стороны проделана огромная работа над исследованием теории тяготения и над биографией Ньютона. И если вы, так же как и я, желаете нести в мир истинное знание и соответственно быть ближе к этой самой истине, то буду рад подписке на канал. Ведь теория всемирного тяготения – это только начало. А также буду рад помощи с распространением данного видео. Тем самым мы вместе примем участие в поисках правды. Ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале «Путь к истине». И с вами был Максим Гончаров. Пока!